Этот пирог всегда получается хорошо, готовить его очень удобно и быстро, понадобится только миксер, пирог получается сухой, отлично пропеченный, можно добавить любые ягоды или кусочки фруктов. Все ингредиенты в определенной последовательности взбиваются миксером до образования пластичного однородного теста, выпекаем в мультиварке, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Приготовим продукты. Яйца с сахаром взбиваем сначала на медленных оборотах, постепенно увеличиваем и на максимальной скорости добиваемся пышной пены. На фото видно результат. Всыпаем муку, соду и ванилин, миксером доводим тесто до однородности. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Готовое тесто выливаем в кастрюлю мультиварки. Я всегда смазываю ее капелькой растительного масла без запаха. Устанавливаем в мультиварку и выбираем режим выпечка. Время 50 минут. Пирог готов. Извлекаем из формы. Остуживаем и подаем к столу. Быстрый пирог к чаю готов. Приятного. Подписавшимся. Больше вкусностей. Как и обещали. Расскажем ингредиенты. Яйцо – 4 штуки. Сахар – 200 грамм. мука – 170-200 грамм. Сода – 1 чайная ложка. Гасить уксусом или соком лимона. Ванилин – 1 щепотка. Количество порций – 8. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи!